Привет! В прошлом видео мы демонстрировали работу аккумулятора ET-ECO, ну а в этом видео мы продемонстрируем, как его собрать. Итак, перед вами классический газовый аккумулятор, корпус которого наполнен углем. Погружены два электрода. На отрицательном электроде у нас образуется кислород, на положительном – хлор. Активированный уголь является на сегодняшний день самым лучшим абсорбентом, поэтому лучше использовать его. Но в газовом аккумуляторе есть один нюанс. Кислород, к сожалению, очень плохо абсорбируется углем, и основная его часть просто-напросто улетучивается из аккумулятора, таким образом наступает очень быстрый саморазряд. Хлор тоже улетучивается, но уже не так быстро как кислород и в принципе неплохо удерживается активированным углем. Таким образом мы решили избавиться от одной секции газового аккумулятора и оставили только секцию с хлором. Ну а в качестве отрицательного элемента мы используем алюминий, то есть используя Вместо кислорода алюминий мы таким образом вдвое уменьшили размеры аккумулятора. Уголь, находящийся в ячейке, взаимодействует с корпусом из алюминия через сепаратор, который может быть сделан из синтетической ткани полимер волокна, стекловолокна. Ну и на крайний случай с бумагой. Ну бумаги, бумага у нас органика, что конечно нежелательно. Чтобы увеличить только съем, мы добавили еще несколько стержней. Но это могут не обязательно быть стержни. Электропроводимость угля можно увеличить путем добавки графита или электролитического угля. Который можно встретить в магазинах в виде дешевых угольных электродов для сварки. Вот угольные стержни можно использовать от старых батареек, либо проще использовать сварочные или угольные электроды, без разницы для переменной или постоянной сварки. Верхнюю часть аккумулятора вплоть до сепаратора мы заливаем битумом, в принципе тоже не важно какой марки, вот эта верхняя часть у нас залита битумом. Это способствует равномерному распределению газа и абсорбции его активированным углем. Когда аккумулятор у нас полностью заряжается, если этого не сделать, то, опять же, часть атомов газа будет у нас уходить наверх. И после зарядки аккумулятора вот эта битумная прослойка будет у нас еще долгое время удерживать газ. Ну, Естественно, будет увеличена емкость аккумулятора с помощью этой верхней прослойки. Когда аккумулятор у нас полностью зарядится, то излишки атомов хлора будут через сепараторы постепенно выходить наверх. И когда почувствуете легкий запах хлорки, если наклониться к аккумулятору, то это будет являться знаком его полной зарядки конечно даже уменьшив размеры вдвое наш аккумулятор все равно не перестает быть мобильным и компактным да из достоинства его являются его уникальные свойства быстрой зарядки и его ресурс работы его долговечность поэтому такой аккумулятор на практике можно применять где-то в стационарных условиях самый идеальный вариант применения этого аккумулятора параллельно с ветрогенератором ну или попросту говоря с ветряком в нашем аккумуляторе используется электролит из раствора соленой воды и следует отметить из главного недостатка этого аккумулятора помимо его больших так скажем габаритов еще и то что он любит воду наш аккумулятор внуждается в увлажнении электролита водой как минимум раз в неделю но и этот недостаток можно направить в нужное русло и сделать из недостатка положительное свойство как я уже сказал идеальным вариантом будет использовать наш аккумулятор совместно с ветряком принимаемый ток с светряка будет очень быстро накапливаться в нашем аккумуляторе и аккумулятор будет являться как стабилизатором тока так и накопителем в отсутствии ветра вот наше строение дом гараж неважно но если если там уже имеется погреб то будет проще а если не имеется то при, придется откопать под емкости определенное пространство ну уже объем площади зависит от нужного потребления нам Тока. Чтобы получить 12 вольт, нужно 5 емкостей. Очень у многих владельцев частных домов есть такая проблема. Это подтопление погреба. Иногда приходится откачивать эту воду даже насосом. И такую проблему мы как раз погасим недостатком нашего аккумулятора. Он будет буквально поглощать эту воду, так как у нас погреб является очень влажным местом. Работать он будет практически вечно. Единственный расходный материал в нашем аккумуляторе является алюминий. Но его, в свою очередь, обладают хорошими антикоррозийными свойствами, и его хватит очень надолго. К этим емкостям, в свою очередь, можно подключить преобразователь инвертор с 12 вольт на 220. Ну, инверторы бывают разного типа, от одного, один киловатт 3 киловатта Ну и опять же мощность будет напрямую зависеть от объема нашего аккумулятора от его размеров ну, а ветряк можно использовать самый простой какой-нибудь самодельный например на базе автомобильного генератора 12 вольтового рассчитать нужную вам ток и емкость довольно несложно. в качестве испытуемого образца на котором был проведен эксперимент примерно ну, будет тоже зависеть от качества активированного угля можно заменить и алюминиевые емкости оцинкованными но опять же кпд от этого будет падать примерно 30 40 грамм активированного угля будет равно 1 ампер часа ну, из этого вы можете уже подбирать объем ячеек аккумулятора ну, соответственно, и емкости. Итак, еще раз, что нам понадобится для сборки этого. Итак, еще раз, что нам понадобится для сборки аккумулятора. Это алюминиевая емкость. Раз. Синтетический сепаратор. Сепаратор из синтетической ткани. Активированный уголь. Битум, которым мы заливаем поверхность ячейки. Ну и угольные стержни. Чем их больше, тем больше у нас будет сила тока отдаваемого нашим аккумулятором на емкость аккумулятора количество стержней не влияет конечно посмотрев это видео многие скажут что нужен еще более мобильный еще более простой компактный и более мощный аккумулятор который можно было бы применить и в фонарях и для зарядки мобильных телефонов и гаджетов и в автомобилях и для освещения гаражей при условии его простой сборки и доступности ингредиентов в этом направлении мы уже работаем 4 месяца и рада вам сообщить что такой аккумулятор скоро будет подписывайтесь на канал ставьте лайк пока